Открою. Дик, на связи? Скучно было. Я подумал, с мастерюка что-нибудь. Заскочи, как сможешь. Тебе понравится. Бухарь, спасибо. Да, я заеду, как смогу. Отбой. Нужно сжечь оставшиеся гнезда.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 Я пустой. Посмотрим, что тут у нас. Ну, должна же она быть где-то здесь, так? боже, этих бедняк прямо на части разорвали. Роуз? Роуз Аллен, так?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 Такер. Диконсен Джон. Диконсен Джон вызывает Аду Такер. Дик, ты ее нашел? Да, Такер, я нашел ее. Она возвращается. Что? Ты отпустил ее? Одну? Ну, она взяла байк одного из бродяг, заявила, что сама доберется, отказалась от помощи. Ты обалдел, Дик! Надо было ее проводить!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 The Он тут уже бывал. Как дела, Диль? Топлива маловато. В водище всегда нужно топлива. Жизнь намада. Сначала собаки играли, но вскоре буквально через пять минут начали рычать и кусаться. Все собаки в парке что 20, были покусны. домой. Но с ним, как будто бешеный. Будет что-то нужно, скажи. Пока. Эй, hey, пасха. Это поправимо. Продержится. А потом вернусь и сожгу оставшиеся. Так, надо осмотреться. Есть! Я его нашел! Похоже, он, видимо, ждал кого-то! Тик, не дай ему идти! Он нужен мне. Живым! А, чего? Охренеть! Живым! Мы обнаружили, что еще кое-что пропало. Пусть расскажет, где занык Черт, ладно, я постараюсь! Эй, Роуд! Куда это ты собрался? Я ведь еще здесь, паскуда! Ладно, раз по-хорошему не хочешь! Ну нахрен! Эй, притормози! Я ж поговорить! А? Тебя такер? Поговорить послала? Да если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже труп! Я знаю, что ты сделал с Леоном и Время тянешь! Роуч, куда ты так торопишься? Опаздываешь? Да пошел ты, Сэм Джон! Тебе, скотина! Ну что, Роуч, как твои дела? Видишь, я же сказал, что не убью тебя. О, Дик, нет, нет, нет, я я, я ничего не сделал. А, а. Такер считает иначе. Я так понимаю, Леон и Альвара смылись из лагеря с препаратами, а с тобой поделиться забыли? А, нет, Дик, нет, нет. А. Нет, нет, нет. Объясни мне логику. Я, я хочу понять, ты решил забрать все, что осталось, пока старуха не видит? О, Дик, а. у меня при себе ничего нет. Обыщи меня. А. Нет, это не моя работа. Пусть этим займется ЛК. Такер, он у меня. Дик. Отметь координаты, и пусть Алкай здесь. вышлет людей. Я знаю, что ты сделал с Леоном. Слышишь, Дик? А, ничего Ну, ужасного. пожалуйста. Он жив? Вроде бы Дик, а, пожалей меня. Да, да, Мы же да, вместе гоняли, пока. ты и я. Мы же друзья были. живым его и застать, пусть Алкай поторопится. Конец связи. Нет, нет. Бухай, а, ты меня слышишь? Я не хочу умирать. А, Дик, не бросай меня Дик. здесь. Духой вопрос. Ты меня. Ты знаешь, где а, Эх ты, сука! Чтоб ты что да девчонку тут хочу хоть чем-то порадовать. Она такие раньше вроде собирала. Ну, глянь в сувенирные лавке у Беллнад или в Мэриан Форкс. Ага, ладно, спасибо. Еще один трофей. жизнь. Привет. Как жизнь? А когда-нибудь топлива вообще не останется. Нужно прокачать. Найдется все, что нужно. Возвращайся. Пока. Ладно. Увидимся. Спасибо. Можно мне с тобой? Мне нужно в Мэрион Форкс. Слушай, я не могу. Слишком опасно. Все, мне пора. Нас тут рано поднимают на работу. Все смотрю, как намады приезжают и уезжают. И иногда мне хочется... Нужно что-то. Что нового в Ход Спрингс? Спасибо. Чем еще могу помочь? Да, ладно, я буду здесь. Я скажу, Такер, что ты заходил. Могу помочь? Да я просто смотрю. Сейчас тебя открою. О. Lake. У нас для тебя работа. Коубленд, ладно, а -а -а. я к вам заеду. Отбой. Дети. Ты не отвечаешь по рации? Да. Не знаю. Эй, стой, стой. Все нормально, нормально. Просто пытаюсь, короче, просохнуть. У тебя жар. Башка расколоется. У тебя жар. Нет, нет, я просто устал. Короче, жди здесь, лежи, что-нибудь придумай. Да не нужна мне нянька, расслабься. Черт. Давай-давай, соображай, думай. Иди сюда, покажу тебе, что ты ищешь. Я уже нашел. Ну все, хватит, соберись. Я весь собран. Так, вот это называется лавандула ангустифолия. Лаванда? Ну, я еще плачу студенческий кредит, так что мне ближе латынь, mm -hmm. а так лаванно. Ну, правильно, зря что-ли бабло платили. Так, дай-ка мне руки. Значит, одной рукой берешься за цветок, а другой рукой за стебель. Ага. Да, вот так. А потом медленно тянешь. Ну, я умею грядки полоть. Извини, но это тебе не сорняк, тут надо лаской. Ну, тянуть-то можно. Да, но очень нежно. Ты готов? Давай. Вот так, отлично. А -а -а. Что-то воняет твоя лаванда. Так, ладно, ты подержи, а я еще соберу. <смех> <смех> так, э почему лаванда? У нас лаборатория на ушах стоит. Ребята вроде как нашли подвид с мутировавшими монотерпиноидами. Они производят измененный линолол, который. Это прям охренеть информативно. Спасибо, Эйнштейн. Извини, в ней есть вещество, из которого можно синтезировать лекарства для ожоговых больных. Там, откуда я родом, лечится только одной травой, которую надо курить. Бухарь знает одного парня, у него тут рядышком своя ферма. О, прекрасно. Бухари упекут за решетку и тебя с ним заодно. А что вы еще делаете? Небось, всякое там химическое оружие. Нет, нет, нет. Ну, по крайней мере, не я. Да? В контракте прописано. Мои разработки не могут быть использованы в военных целях. Смотри, тут еще есть. Нет, стой. Да ладно, вода Эй, же теплая. Стой, да стой ты. Что такое? Да нет, я не про кофточку. Ну, в чем дело-то? Долгая история. Ну, ничего. Можем погулять? Я люблю гулять. Ну, расскажи мне про свои растения. Серьезно? Ну ладно. Например, вот это адвентивный вид. Ты ждешь вопроса несвойственной данной местности. За это скажи спасибо Огдену. Кому? О, черт, я спросил. Питер Скен Огден. Первый исследователь этой части Орегона. Он и другие первооткрыватели всегда брали с собой в походы лекарственные травы. Некоторые они обронили, и теперь они растут здесь. В основном на берегах маленьких озер и прудов. Первый белый исследователь. Ого, надо же. Да ты борец за политкорректность. А ты напрасно ведешься на стереотипы о байкерах. Мы вообще душевные ребята. Ага. У нас в клубе есть несколько черных братьев. Ты знаешь, я здесь вообще цветных не видела с тех самых пор, как приехала ваше райское захолустье. Да, Джек специально пригласил пару ребят из Сакраменто, просто чтобы постебаться над скинами. Да ладно. Шучу я. Джим мой старый приятель, я самого принял в клуб. Мы с ним вместе служили. Загляни как-нибудь к нам в Клабхаус, я вас познакомлю. Он тебе понравится, с юмором чувак и делает убойную Маргариту. Мне в понедельник уже с утра надо быть в лаборатории. В десять ровно мы уже будем в твоей постели. О, ну как тут можно отказать? Попробуй сам пособирать. Ты хочешь, чтобы я нарвал тебе лаванды? Ага. Принеси мне три штуки и смотри, не раздави. О, не, я точно раздавлю. Ну хватит. Одна есть. Поздравляю. Это она? Да, молодец. Последняя. Ага, неси сюда. Оу. Для тебя. Боже мой, не перевелись еще рыцари в Ферволе. Но... А чего рыцарей зря переводить? <сёк> эй, ну, о -о -о. ну вот, помял. Ну что, мы хоть потом-то это скурим? Нет, мы потом это выпьем. Я делаю убойный травяной чай. Забористый? <сёк> <сёк> так, короче, заходи ко мне в гости, я тебя угощу, если подбросишь до дома. Идёт, договорились. понравится? Вот только пивка мне, прихватим по дороге. Изображаю. Ты что-то сказал? Мне Сара тут кое-что показала пару лет назад, до того как... В общем, в этих местах растет цветок один. Лаванда называется. Он бывает в тени, на берегах рек, озер, воды, короче. Попробую найти. Я сейчас на что угодно соглашусь. На нахер лаванда. Достань, лучше что-нибудь покурить. Короче, я раздобуду эту хрень, приготовлю из нее мазь, и ты заткнешься. Понял меня? Массажу. Не волнуйся, пухой. Мы поедем на север, я тебе вернусь. Уже скоро. Слышишь? Бухарь, я... Да, чтоб тебя! А, то такое дело, я вспомнил, как несколько лет назад мы с Сарой были в Баррикрик, собирали лаванду, и... С она лицей. научила... Она научила меня делать мазь. Я сегодня вы... выходил. Ясно? Прошел по горе, проверил капканы. Рука, считай, как новая. Ладно, я просто оставлю это здесь, и... Ты, дай мне пару дней и двинем на север, как и хотели, отсюда нахер. Ага. Ну да. связи. Да, я здесь. Что такое? На нас напали. Упокоители. Несколько десятков, а то и больше. Сраные упокоители. Та девчонка, за которую ты так переживал. Лиза, стой, погоди. Что случилось? Где Лиза? Ее забрали. Увели ее и еще троих. Элкай проследил за ними, сколько мог. У них убежище в Беллнап Он вернулся, чтобы собрать отряд, но. Короче, слушай! Я видел, что эти уроды делают с пленниками! Я ждать не буду!